И у меня для вас ништячно, сумасшедшие новости. Здесь у нас бассейн, держите. Здесь у нас лес по грибы, ходите. Во-первых, у нас здесь есть квартиры, которые имеют свои собственные террасы. У вас вот такой свой собственный навесик. В общем, у меня для вас к Новому году такой сумасшедший подарок. Вот эта квартирка зачетная, она в наличии. Если что, вон оно море. До моря буквально 15-20 минут пешком. Здесь у нас штуктуренные стены. Сделана разводка электропроводки. Везде, причем профессионально. И эта квартира 27,6 6 квадратных метров привет уважаемые мои ништячные телезрители друзья посмотрите где я нахожусь и попробуйте догадаться само собой это всея руси комплекс касса бланка дорогие мои как оно вам и у меня для вас ништячно сумасшедшие новости на данный момент я здесь в очередной раз нахожусь и показываю вам показываю вам это произведение искусства на территории Сочи, милые мои. Здесь у нас бассейн, держите. Здесь у нас лес по грибы, ходите. Вон душевая, санузел, раздевалка, лежаки, навесик, подсветочка и, конечно же, классные видовые квартиры с видом на море, с видом на море, дорогие мои. Комплекс Пушечка, посмотрите, как он смотрится. Его просто как ту куколку смотришь и хочется. Не знаю, как вам, а я хочу, уже хочу эту Касабланку. Я также являюсь собственником квартиры в нашей Кособланки непосредственно в этом прекрасном корпусе и рекомендую вам для приобретения и удовлетворения так а теперь дорогие мои я иду в некоторые квартиры все квартиры сейчас я пролазить не буду мне это как бы сегодня что-то лень я здесь уже был вдоль и поперек все показывал все рассказывал и в очередной раз сейчас закрою воротину ага. закрываем воротину тут вот, вот так вот было продолжаем Дорогие мои, какие у нас здесь предложения и какие у нас здесь акции? Во-первых, у нас здесь есть квартиры, которые имеют свои собственные террасы. У вас вот такой свой собственный навесик, ваша квартира в границах вот этих вот стен наружных. И здесь, вот, это ваша площадь. Хотите здесь, что хотите, то и делайте. Это ваше дополнительное пространство. Вот, как, к примеру, здесь угловая квартирка. Да, грубо говоря, и все, что в границах по наружке, если у вас угловая, это тоже все ваша терраса. Здесь люди умудрились вывести водопровод и канализацию, всю Видите электричество, здесь у них будет летняя кухня, здесь у них будет свое собственное бунгало, столики, кресло-качалка, кресло, диван раскладной, может быть, дополнительные спальные места. В общем, есть у нас бассейн, есть своя собственная парковая зеленая зона. И я сейчас буду идти в сторону первого корпуса. У меня здесь квартиры есть везде, и здесь, и здесь, и здесь, и в первой и второй очереди. И к вашему вниманию сейчас очень интересная акция, которую запустил представитель застройщика непосредственно застройщик. В общем, у меня для вас к Новому году такой сумасшедший подарок. Класс! Знаете, в чем он заключается? А он заключается этот супер подарок в том, что к Новому году, покупая любую квартиру в Касабланке, которую вы покупаете со мной, вы получаете бесплатно ремонт в подарок. Мало того, что вы получаете охереть какую скидку, извиняюсь за мой французский, так вы еще получаете ремонт, если мы покупаем с вами квартиру в Черновой, ремонт от компании Сучу ДВ бесплатно. Причем ремонт э, приравниваем ориентировочно, ну, давайте за, на, за ориентир, чтобы вы понимали, что будет за ремонт, 30 тысяч рублей тупо на ремонт за квадратный метр то есть если вы покупаете квартиру образно говоря там допустим 25 квадратных метров ну допустим да студию то 25 25 умножаем на 30 тысяч короче 750 тысяч рублей округляю миллион Короче, делаем не по 30 тысяч, а по 40 тысяч рублей с квадрата. Я делаю вам еще дополнительно от себя акцию. То есть, грубо говоря, получается 25 квадратов вы получаете, по 40 тысяч с квадратного метра я вам даю на мастеров, на материалы, то это у нас получается, вот он миллион. В принципе, да бог с ним, делаю вам не 30 тысяч и не 40, а 45 тысяч рублей с квадратного метра подарок. Либо вы получаете от меня скидку, сам не делаете ремонт, скидку с квадратного метра, либо я вам делаю на 45 тысяч рублей ремонт, с квадратного метра от меня подарок э, в квартире, ремонт. Ну, в принципе, если останется еще и денег, да, то есть, грубо говоря, оцениваем это в деньги, вы дополнительно еще, исходя из всего этого, запросто возьмете и сделаете Просто элементарно. Ремонт, остаются деньги. Получается у вас дополнительная мебелировка. Идем по территории. Своя собственная парковая зона. Валяются у нас здесь, видите, камни друидов. Здесь можете ночью замочить какого-нибудь нехорошего соседа. Вот здесь его прямо на камнях. но шучу, дорогие друзья. Надо быть намного добрее. Не надо злиться. Не надо никого убить. Не надо обижать. Особенно, как говорится, рекомендую любить друг друга. Что касается квартир. Смотрите, квартиры, вот как я и говорил. Кресла-качалки, цветочки, горшочки, навесики все там, да, если хотите, можно и мангальную зону сделать. Короче, несколько вариантов квартир. Квартиры у нас здесь есть м -м, с террасами и есть квартиры с балконами. Какие вам больше нравятся? Вот какие больше нравятся, ту выбирайте, как говорится, живите и гуляйте. Собаки нам есть, куда сходить посрать. Вот такая вот замечательная территория. Так что собакам есть чем заняться, вам тоже, я думаю. Да, правильно? Как говорится, каждому по интересам, само собой разумеется. Далее, в той стороне у нас... Детские площадки, спортивные площадки, места отдыха. В общем, есть видовые квартиры с прямым видом на море. Все квартиры я пролазить сегодня не буду. Я сейчас просто покажу вам на примере нескольких квартир, что у нас здесь, как говорится, имеется. Но смотрится оно зачетно. Смотрите внимательно. Вовнутрь просто так не попасть. Здесь система, естественно, чип-ключик. Сейчас я попаду вовнутрь и буду вам рассказывать. Заходите, будьте как дома. Естественно, все у нас здесь дано. Как говорится, приходят, разделено счета. Все как положено. Все коммуникации центральные. Безопасное, качественное жилье. Проходит ипотека. Далее смотрим сюда. Также у нас здесь есть своя собственная управляющая компания. Давайте-ка теперь я вам покажу на примере нескольких квартир. Как говорится, ранее я их тоже показывал, потому что я здесь уже продал все, что можно было продать. Хожу вперед и, как говорится, и показываю, и рассказываю. И в очередной раз показываю. Смотрим сюда внимательно. Вот такая квартирка есть в продаже. Вообще, еще раз говорю, вот квартирка 34 квадратных метра, можете ее купить, ремонт сделаю бесплатно. 34 умножайте на 45. 34 умножайте на 45, получаете ремонт, который э, я вам здесь сделаю подарок от компании Сучудовой. Хоть первый, хоть во второй очереди, дорогие друзья. И так что, еще раз хочу вам сказать, смотрим сюда. Вот эта квартирка зачетная, она в наличии, если что. Вон оно море, до моря буквально 15-20 минут пешком, не напрягаясь. Классный балкон, классные видовые характеристики мангальная зона куча парковочных мест смотровая площадка здесь просто жить хочется понимаете вообще в целом знаете, есть такая программа «Кушать хочется», да, грубо говоря. А у нас здесь хочется жить. Жить хочется, смотрите, идеальная однокомнатная квартира. Просто заходи, живе, кайфуй, не благодари. Хочешь, купи квартиру в Черновой, хочешь, купить с ремонтом, ради бога. Без проблем, как говорится, как нравится, так и делайте. Минимальная стоимость квартиры здесь 6 миллионов рублей. То есть вы можете купить за 6 миллионов рублей квартиру и получить ремонт. Поняли? От меня, дорогие друзья. Без проблем получать от меня ремонт подарком, плюсом плюсом к стоимости подарок просто при покупке квартир у меня. Так, давайте-ка на первом этаже я еще покажу одну квартирку. Эта квартирочка у нас вот здесь. Это она в продаже. Так. <сёк> <сёк> Не очень-то хочет этот собственник продать. Ну и нахрен на жену. Пусть сам продает, значит. И закрывает почаще. Очень много, знаете, разные собственники просят продать, а сами при всем при этом, короче, <сёк> Они квартиры эти закрывают. А потом орут. У -у -у, ой, извините. Тут она в продаже, но открыта. Уходим, значит. Пойдемте выше. Потому что не совсем понятно, как люди продают и двери не закрывают. У нас в городе Сочи таким образом. Поднимаемся. А то я сейчас тут на, на захожу. На захожу всех людей раз разбужу. Здесь есть квартирка номер 15. Так, давай. Светильничек зажигайте горит то не горит нифига не видно вот такая вот квартира заходите показываю она идет в чистовой отделки она угловая эта квартира вот я внутри нее здесь у нас штуктуренные стены сделана разводка электропроводки везде причем профессионально и эта квартира 27,6 квадратных метров видите все выведено сюда Здесь у нас под выключателем все как положено, еще одна дополнительная комната. То есть, по сути дела умудрились сделать здесь однокомнатную квартиру. Здесь спальное место, да, вот так кровать раскладная. И здесь у нас кухня-гостиная. Кухня-гостиная, там у нас получается санузел. И, само собой разумеется, балкон. Без балкона никуда. Также у меня здесь есть квартирки площадью 55 квадратных метров, а осталась пока одна. Такая вот одна у нас здесь есть. Смотрите, какой простор, как смотрится комплекс. Тишина благодать И это все в Адлере, дорогие друзья. Вот эта квартира вообще продается срочно. Очень срочно. И по ней очень хорошая скидка, акция. За 8 миллионов рублей можно вот такую квартирочку приобрести. В чистовой отделочки, дорогие друзья. И это будет очень хорошая цена. Она, по сути дела, одна. Комнатная. По цене черновой, по цене студии, если что. Ну, а так, в целом, еще раз скажу. У меня здесь есть квартиры от 6 миллионов рублей в Касабланке. И еще там сделаю ремонт вам. Живите! И благодарите. А, не благодарите. Давайте теперь тоже, дорогие друзья. При покупке квартиры у меня в ближайшие два месяца делаю подарок на дополнительно, независимо от стоимости квартиры, вот сколько квадратных метров, помимо того, что организую скидку, так еще и сделаю вам ремонт. В эквиваленте от 30 до 45 тысяч рублей за квадратный метр за пример берем, если у вас 25 квадратных метров, то умножаем на 30 или на 45, ну, грубо говоря, давайте на 45 а дальше, если вы хотите, чтобы я вам сделал ремонт со своей бригадой на эту стоимость, то есть по этим материалам если вас не устраивает, забирайте это все дополнительно наличными, и все и сами делайте свой ремонт, как говорится, делайте, что хотите самое главное, будьте довольны и счастливы, еще раз, Касабланка один из самых популярных комплексов один из самых интересных комплексов Сочи, я еще не знаю тех людей кого бы я сюда не привез, чтобы им тут не понравилось во-первых здесь широко приятно множество парковочных мест и всегда есть чем заняться построенный изданный безопасный комплекс в городе Сочи классный крутой и Недорогой, еще раз мой номер 8, 918-880-0747, звать меня Дима, Дима ЮДВ, сохраните контакт, не забывайте звонить, комментировать, подписываться и ставить лайк. Увидимся, дорогие друзья, набирайте, спрашивайте, узнавайте, интересуйтесь, квартиры от 6 миллионов рублей здесь у меня для вас. Жду звонка, пока-пока.